Йоу, всем привет, это новое прохождение Кенчи, шучу, какое новое, самое первое прохождение Кенджи, так, я думаю, звук стоит наглубать. Так как мы играем за святую нацию, конечно же, мы будем играть за черную женщину, так как их очень сильно уважают Святую нации, я не буду ничего менять, поехали. Так, мы вот они вонючка создались, теперь надо самым первым делом найти электростанцию. А вот она. Тут берем керамическая миска и ткани. Вот бар. Сюда идем. Продаем. Ладно, пока не будем покупать никакую еду. Где мы Мы в плохих зубах в плохих зубах находимся. Дойдем до Бугристого холма. Вот мы приходим в земли святых ферм. Мы добежали до другого города. Теперь нужно найти электростанцию здесь. Вот электростанция. Статуэтка императора и разводник. Идем в бар 100 А это будет. Того у нас уже 629 катов. Но если идет какой-то бой, то нам это очень интересно. Потому что вот смотрите, тут есть шкура. Тут есть шкура. И вот шкура, и мы возвращаемся с этим, так скажем, уловом. Смотрим. У нас уже две В общем, этих бедных существ тут убивают постоянно. Ну, берем, продаем все этому. Полицейский участок. Ну, нам это все неинтересно, короче. Ладно, пошлите на эту ферму тогда. А вот это пора собирать. А, нет, тут совсем чуть-чуть. Максимум 10 может поместиться. Смотрите, эти типы жрут посевы. Вот почему их убивают. А кто его мог убить? И никто его лечить не хочет, смотрите. Чего? А, ну да, типа он нападает, и... Они кучей дают отпор. Так, мне нужно зайти в здание. Ну, короче, ладно, купим у него одно мясо. А. Видите, как мы классно работаем все вместе. Сообщай. А этот чел умирает, и у меня нет аптечки, чтобы его спасти, если что. То есть, если ну кому интересно, да, почему он умирает. Я бы мог его ограбить, но тогда... Ну, как бы, они на меня сократятся, то есть они увидят, что я ограбил их друга. Возможно, они сами хотят с него потом одежду снять. Ручной ящер, и за него награда 500 за кражу посевов. Думаете, короче, если мы его живым донесем, то у нас получится получить за него 500 катов. Украденного речного ящера. Вдумайтесь, типа, они как будто бы взяли вот одного из речных ящеров, да, объявили гражданином, просто чтобы назначить за него награду. Это такой бред, типа, вот каждый ящер, безликий ящер. Но вот какой-то один конкретный, несколько конкретных, окей, как отдельные, самостоятельные. Мы видели уже штаб полиции, да, вот. Вот сюда я иду его сдавать. Женщине неменство, в вы... чего... Совсем дорог что? Ты что несешь? Понятно сексизм опять, очередной. Кому мне это сдать тогда? Ладно, отнесем это лорду Фениксу. Почему вы нет, да? Лорд Феникс, ау, это я. С, с вот этим подарком. Лорд Феникс, примите подарок пожалуйста. Ну, ну, ну лорд феникс. Ну, ну, Ладно, понятно. Всем абсолютно все равно на меня. Так. Получено 500 награды, смотрите. То есть мы засадили его в их личную клетку. Топ, чего? Они... Вдумайтесь, просто вдумайтесь. Они подлечили немножечко этого... Ящера, да? И взяли его в рабство. А, стрелы летят. Они взяли в рабство ящера этого и вот этого чела. А теперь летят стрелы почему-то. Я вообще не понимаю, почему. Ладно, смотрите, что мы делаем. Мы просто подходим сюда и воруем с этого типа одежду. То есть и им вообще пофиг, что я заключенного украл одежду. Надеюсь, на электростанции снова заспавнился предмет какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Святое пламя. Ну вот и все. У нас уже 6 900. Мне интересно начать свою ферму строить. А вот это можно. Они не, они дураки, они ж не могут собирать, пока полный бак. Но так как это NPC, они не могут этот полный бак вычищать. Бля, и опять ночь началась, поэтому дверь опять закрыта. Я думаю, что нам нужно в плохие зубы вернуться. Для начала, где здесь бар? 59 мы за него получаем. Теперь бежим до электростанции. Все, мы получили статуэтку императора. Ну, не получили, а сворвали, да? Ну, кстати, это не считается воровством, так как это на ничейной территории спавнится предмет. 7300 уже денег. Можно взять вот одно мясо. Еще одна святая ферма обнаружена. Я знаю, что это за ферма. На этой ферме не спавнятся люди. То есть это такая ферма, которую можно грабить сколько хочешь, и тебе за это ничего не будет. Вообще не то, что не спавнятся люди, не спавнятся даже... Сейчас покажу. Вот. Вскрываем замок. Можно потренировать вскрытие замка. Все, замок вскрыт. И смотрите, я захожу... А, стоп. Нет, это походу не эта ферма. Так, этого фермера съели. А далее он заходит, почему-то этот монстрик, в дом. Я не знаю, почему он заходит в дом. Ага, смотрим, тут наверху еще один чел. Это жена фермера. В корзине у нее ничего нет. Ну, я не вижу смысла особого ее грабить, да? Но... Зато можно пограбить вот эти ящики. Тут тоже особо ничего нет. В общем, да, к сожалению, из-за нашей оплошности, так сказать, погибли вот эти фермеры. Но зато теперь у нас есть склад вот такой замечательный. Вот это все можно воровать вообще без какого-либо. То есть, видите, оно запросто забирается. Важно вот эти вещи раскладывать по сундукам, потому что тогда на полках начнут спавниться новые вещи. То есть, с полок нужно раскладывать по сундукам предметы. Ага, интересно. Куча хлеба, ну да. И кольчуга. Кольчуга, она стоит дорого, но мне пока нет интереса бежать в другую страну, чтобы ее продать, понимаете? Потому что здесь поймут, у кого я ее украл, да? Так, посмотрим, что в этом доме. А, в этом доме ничего... Вот оно! Я об этом и говорил, что в этом доме ничего не заспавнилось. Я вам вот этот дом хотел показать, а не вот этот. В смысле, оно игрой не непродуманное, чтобы там что-то появлялось. То есть это недоработка чисто игровая. А бандиты, ⁇ -мо ⁇ наверное, надо бежать на святую ферму. Ай, они нас ударили. Главное, чтобы они теперь не сорвались, потому что я бегу быстрее, и они могут ну, отстать. И потом получается... Понимаете, я их сейчас пытаюсь в ловушку заманить, я хочу сказать, если они отстанут, они потом смогут на меня еще раз напасть. Эти бандиты это НПС, это не что-то типа жесть, типа бандиты напали, нет, это просто мобы, которые спавнятся на территории всего мира и вот они иногда периодически нападают так, что надо забежать, наверное, сюда. Все, он пошел. Чего они, они не хотят, вы поняли? Им вообще не важен вот этот фермер, который там, да? Им важно меня ударить. Это капец. Так, закрепи. А, ау, дураки, блин. Вы будете... Ай, вы будете с ними бороться, нет? Нажимаешь просто на землю, она может быть под участок, и ты не бежишь туда, ты начинаешь работать на ней. То есть это немножко замертло меня. Они уже здесь. Ау, охрана. Самое время, блин, выйти. Черт, где охрана? В чем суть моих опасений? Как только они меня изобьют, меня никто не подлечит. То есть все на этом что происходит. Я не могу бежать. Все, ну вот меня и застрелили. В общем-то да, на этом заканчивается прохождение это, к сожалению. Всем пока.